Привет всем! Сегодня я был с утра в банке, в банку в Джорджии, заказал себе карту виза. У меня был маленький перевод на Paypal и для того, чтобы вывести, вывести деньги с Paypal, нужна карта виза или карта американского банка. Так как в Америке я не могу получить карту из-за физического отсутствия. Я заказал карту виза, я нарыл в, на форумах в интернете о том, что можно выводить на карту виза именно банка в Джорджа, кто-то это уже делал, поэтому я себе эту карту заказал и через пару дней я попробую вывести деньги, потом расскажу результат. Вдруг вы столкнетесь с такой ситуацией, имейте в виду, что сразу заказывайте себе карту виза, не, не MasterCard как дают стандартно в Банкова в Джорджии, а именно визу, то есть это проще, наверное, лучше, я не знаю, в чем разница именно виза или MasterCard, вот, но... PayPal принимает именно визу. Это первое. После банка я пошел в мэрию, мне позвонили, позвонил секретарь, говорит, вас вице-мэр ждет, приходите на встречу. Я пришел, пришлось подождать около двух часов, потому что пока я пришел, у него началось совещание, а мне нужны были вопросы у него уточнить, потому что вчера меня гоняли по трем разным администрациям, из кабинета в кабинет, и мне никто толком ничего не рассказал, не ответил на мои вопросы. Вот, и все-таки посоветовали обратиться именно к нему. Вот, я был у него, мы с ним пообщались минут 15-20, на свои вопросы я не получил положительного ответа, вопросы остались неудовлетворены, чуть-чуть не их компетенция, ну в целом, в общем, я свою задачу выполнил, у меня были некоторые вопросы, и они мне не дали, в общем, которые мне нужен был ответ. В целом, общение с вице-мэром было приятное, нормально поговорили, Вдруг у вас будет какой-то вопрос, приходите смело, записывайтесь на прием, вас примут. Ребят, и третье, про YouTube. Это моя одна из любимых тем для разговоров, потому что YouTube стал частью моей жизни. В данный момент я снимаю все, что происходит вокруг меня, свои рабочие процессы, то, где я бываю, что происходит, какое-то интересненькое. Я все постараюсь, стараюсь снять, красиво смонтировать, выложить, обработать. И за это все время, пока я занимаюсь Ютубом, я улучшил свое мышление, улучшил качество речи, улучшил навыки работы с видеоредакторами, с самим Ютубом, социальными сетями. В очень многих вопросах разобрался, и это все опыт. У меня вот некоторые ребята спрашивают вопросы, и меня прям это радует, потому что когда-то я эти вопросы задавал. Я стараюсь максимум, максимально ответить на эти вопросы, потому что я понимаю, о чем речь. И... Ребят, не бойтесь себя снимать на YouTube, выкладывайте видео. И чем больше вы сделаете, тем будет больше у вас опыта, тем будет больше у вас получат, получаться однозначно. Меня спрашивают, какие ты используешь ресурсы для продвижения видео своих, какие там SEO, шмео. Я говорю, ребят, вообще ничего, просто вот делаю какой-то контент, постоянно работать со своей аудиторией. А у меня целевая аудитория, это люди в основном, которые добавились ко мне, когда я находился в Грузии. В начале лета мы приехали в Грузию, у меня было 100 подписчиков. И вот вы можете посмотреть даже в моем Инстаграме, я выкладывал скриншоты, когда там 100 человек добавилось, еще 100, еще 100, еще 100. Это очень круто, когда ты понимаешь, что люди добавляются, они тебя смотрят и Именно потому, что ты говоришь о том, что людям интересно. Я очень рад, что ко мне люди обращаются именно по недвижимости, благодаря Ютубу. 80% моих клиентов это именно люди с Ютуба. Радует то, что вы меня понимаете. И вот 80% из вас, когда ко мне обращаются, вы цените мое время, цените мой опыт, цените то, что я здесь делаю. Самая главная задача сделать для вас пользу. Я это стараюсь сделать максимально. Если я не окажу пользу, я не заработаю деньги. Окажу пользу, я заработаю. Все, спасибо за просмотр. Завтра новый день, новое видео. До завтра, пока.